Собрались мы на рыбалку у нас. Блять, сегодня настроение работать? Вот, ребяточки, приехали. Магал уже поставили, штучок будет жариться. Желечки там поставили. Стоят. Где канистра? Канистра, коньячка. Самое главное орудие рыбака. Все, что осталось. А вот так вот народу видите, сколько там сидит? Короче, мы пока желец поставили. Решили перекусить. И потом, короче, это... На удочку посадим. Такая красота. Пам, Леонидос наливает. пока. Как организовываешь? ты сало не достал, там сало есть? Салон достал да. а -а -а. Давай с, -с, с этот, блядь, с салона. Ты ножик гулял? Нет, оно нарезанное. Как х... на рыбалку без ножа. И а? хлеб нарезанный там был, лежал, блядь. Это вот умба-то юмба. Ну хуй сниму. Да? Хлеб там в этом чемодане был не буду да. с да. И что, нормальный? Все. Что, ни разу все с да я вообще не переношу эту плесень. Это аристократы едят. Давай, что, бах. Какой ну, Давай, ребят, за, за, за рыбалочку. Да. Ну, будем. М -м. Ничего, конечно-то. Холодный, холодный только. Лучше водки ничего нет Кто еще, блядь, ел сало с коньяком, блядь? Ну ладно, пока отключаюсь. Как? Что-то будет интересно ключом. Ребят, мужик тоже жаль, Давай, давай. Поставил, а, а вон а, а он так это близко поставил все эти прям ну, что, видимо то ли яма то ли еще Забрались мы немного сюда, на берег, развели костер, сейчас вам покажу костерочек, пока жирлицы молчат, ну рыбаки что-то особо не таскают, вот, пока так, Друг Ленька пошел, короче, это, попробовать все-таки на удочку, не знаю, как он там, он пока стоит там, ничего не клюет, и вот, нашел место такое хорошее, Ребят, смотри, сколько дров, вообще, вот, развел, начинал разводить костер, вот он начинает загораться уже. Вот такой костерок, ребят. Вот так и мы сидим, отдыхаем. Я пока на рыбалку не хочу на удочку половить, сейчас чуть попозже. Ну мы как, у нас сегодня не рыбалка, у нас, как можно сказать, просто отдых. Нам рыба нафиг не нужна. Мы приехали отдохнуть, пожарить шашлычка, выпить коньячку. Ну, поставили все-таки жерлиц, 20 штук жерлиц поставили. На двоих как раз по 10 штук. Все нормально. Вот. А так рыбаки ловят. Сейчас вам покажу. Вон, вдруг Ленька с кем-то базарит. Короче, видать тоже рыбач не собирается. Что-то жестикулируют. Говорят друг другу. Непонятно. Там вот мы видели, где он там. Судочка ловил мужичок где-то вот там не знаю. короче мы ездили на буране буран все стоит ребят 100 рублей в любую точку блядь, может отвезти вас ну так как сейчас сегодня это воды много у меня все вот эти сапоги сырые короче воды много вообще так что он особо далеко не возит но как-то так Но буран ездит это радует, что всего 100 рублей. Взял номерочек этого Бурана, не знаю, кому интересно, вот сейчас вот, вот тут появится номер, кто ездит на Буранах, просто ему звоните, он подъезжает, забирает или увозит вас. Вот. Еще раз говорю, вот мы находимся в Дубне, на водохранилище Дубнистом. Как оно называется, уж не помню Я вообще первый раз сюда приехал, короче Ну, пока все нормально Самое главное, что дров, дров тут очень много А то обычно, знаешь, приезжаешь если рыба, Рыбаков вообще куча Прям, тысячи Вот, если рыбаков куча То обычно никогда дров нет А тут, как, как ни странно, дрова есть Не знаю, люди костры что не жгут тут. Так, ну ладненько, давайте не переключайтесь вот ребят, развели мангал шашлычок решили замутить вот сейчас будет шашлык покажу вам Вот мангал греется тоже шашлычок нанизал на шампура Шашлык куриный будет вот. вот так мы будем отдыхать стер сейчас вот начинает разгораться что-то затух немножко вот, ребят, шлычок пожарили, сейчас, сейчас будем кушать. Пан Леонид, ну чё, будем выпивать нет? Конечно будем, под такую-то рыбалку, под такое-то дело. Ну чё, давай, ну, будем давай за рыбалку. за рыбалку, за рыбалку, ради нее и страдаем. Ну, давай, пробуй шашлык. У. Нормально, нет? Сам делали чутки? Нет, покупал в магазине. Ну, что, <связь> <связь> прошла? <О>, Пойдет. <связь> ну, давайте, ребятушки, за вас. Я сейчас шашлык попробую. Курину взяли. Ну он быстрее готовится. Вкусно. Там еще майонез, есть. Где-то. Где-то есть, да. Ну, пока без майонеза. Рыбалочки, да, на природе. Ну, ну. Что делать? У нас такая своеобразная сегодня рыбалка. Больше пьянка, чем рыбалка. <смех> вот. Нет. Первый улов. Первый улов, да. Пан, Ле... Пан Леонид поймал все-таки. Да, Самая дальняя сработала. Ну, в принципе, маленькая, но я думаю, что кусты будут. <смех> ну, в общаге пожаришь. Да, какой в я... Мне нужна там вообще. Ну, что, пожаришь? Конечно. Не, палец Рыба не нужна. я еду чисто. Ну, узнал, А ты же сапа менял? Там живой журец. Живой? Да. Он что, даже не схватил или что? Она, короче, схватила и он пошел по леске. Ага. То есть она не сдушила ее. А смотри, куда-то пропал, блядь. Да, кушал на самую дальнюю. Вот так, ребята, блядь, у нас Плюс день Плюс еще происходит. одна хвостая была, пусто. Смотала. Ага. -а -а. Паразитка. Ну, все-таки поймали мы, что-то. Не, вот... не, не зря мы взяли 2,5 литра этого, чего мы взяли-то, Бадя... Конечка взяли, да. Не зря. Ну слушай, нормально, хорошо. Слушай, ну она еще там... Че, Убиралась? Так я думал, там же руку запускать. Не вышел, гадина. Самое главное, ребята, убирайте за собой мусор. Самое главное, приезжайте на место, убирайте мусор. Самое главное, держите, кого да, потому что потом приезжают а. после вас другие рыбаки и Побегу. вот это срач нахрен не нужно. Гень, давай наливай. Ой, ты, Господи. <смех> О, Господи. <смех> <смех> Опять. А ты какая сработала-то вообще? Где самая, она? Самая-самая-самая последняя. С красным флажком? Тут да, -да с красным флажком. Бля, там глубина там, блядь, 30 сантиметров. Вот так вот, да. да. Я же говорил, что туда бля, надо. Блять, на мелководье, знаешь? Ну мелкая щука на мелководе, Травянка. Так, господа, берите. Кубки. Давай, мы уже без тебя выпили. Да хусорьте, господи. здоровье, я думаю. Давай ну, давай. Ага. Зарабал. Зарывал. За ну слушай, есть рыба? Волжская. Волжская. Ну хоть что-то хоть что-то Да, да, да, да. Причем да, да. мы на таких началах приезжали сюда просто отдохнуть и поставить желез, ну так просто наугад. А нам повезло. Да. Сегодня. О, нет, здесь. А еще не вечер, кстати, сейчас ближе еще к вечеру должно вечер, еще было. выходы быть. Она всегда так. Да? Когда не собираешься ее не, не ждешь, она приходит. Да. Вроде собираешься сегодня. Не, не поеду. Завтра приезжаешь, мужики говорят, да вчера клевал, просто успевали вот так. Да. Не всегда стоит верить. Будет клевать вчера и завтра, да. Да. Она всегда. Вот и закон. На нас дальность работала, может чуть попозже будет что-то еще интересно. О, еще что-нибудь, вылезем. Размотала всю полностью. Да? До самого конца. Я уже подошел до самого конца, ну понятно сидит. Раз, оп. А Тебе как нравится московская рыбалка по сравнению с Мурманской? Э, Карелия у тебя? Карелия. С Карелией. Ну, нормально рыбалка. Ну, что там сейчас? здесь? Так. Да. Рыбалка везде хорошая, а зависим б... в зависимости от региона. Конечно. В каждом регионе вся рыбалка, и вся хорошая. В зависимости. Вот плохие рыбаки. Плохой рыбалки не бывает. <сurrect> <сurrect> а мы что, хуём? У нас рыбалку удалось. Мы <свят> <Вы> щуку поймали. Вот <свят> <У доеда, свят> которым сейчас кричат. Причем я уже сам даже сомневался, что мы что-то поймали. Люди кричат. Тысяча людей, что за всю неделю никто ничего только не поебал <свят> Да ладно. Я вот сколько человек да, вот на ездили. Вообще, ездят а, буронистами, угу. вот с ребятами здесь. Вот... Нет, вот я же, честно. Я вообще говорю. не понимаю. Сверш, судак, да. Нет, щука нет не, не знаю. Вот сегодня первый день вышли. Вообще за этот год Первый Мы первый раз за этот год Здесь вот Поймал пять окошков Хорошо. не не по поводу щуки и судака Судака бершом ловит Щуку нет Просто не могут никто поймать Не, Судака нет Жил на три месяца, ребят Извините за съемку, немножко подвыпил Вот так, мы пойдем сейчас, короче, вот рыбаки пошли. Пойдем посмотрим от уне каких там поймали. Там моком клюет, оказывается. Ну, по идее это должна, не А что за мормышкой да. начелываешь? Покажи, пожалуйста. Сейчас подожди. Ага. А типа чертика что ли что? Да да Обычно? Капелька белая. Черная. Желкое. Ну, ты сегодня сколько поймал вообще, если честно, просто если Честно, честно да 15. 15 штук, да А укунь, да, это потла или что там вообще окунь. Один укунь Все, больше кроме укунь ничего не было Слушай, ну а там дальше, ребята, на кабинет, там чисто подлещик идет Ну, идет оно или не идет, еще это вопрос Я что-то заходил? Ничего там не видел, что-то вытаскивали Не, мы с утра ехали, ловили, хорошо Ловили, да? Ага Где ты ловил-то, блядь? Мы только приехали сюда Ну да, да, вот приезжали ребят У них там, ну, хорошо, там И подлещащих, и подсвечка на носом, ну У меня ход медленно нашел Виталий Андреевич Ну, как у вас рыбалка на сегодняшний день? Сегодняшний день не очень С утра погревало, вот здесь Ага. Ну что, ничего, его поймали вообще? А что было ваши преимущества? Подх, околь, ничего. да? А можете хоть и показать одного экземпляра? Ребят, сейчас вам покажу. окон все-таки есть мы щучку сейчас поймали с этим да нет на килограмм, ну кило двести, кило да вот вот сейчас буквально даже не ожидали что, что рыба Спасибо. есть Самый балансир и на пицмоты. Mm. Ну, по полчаса. Ах, полчаса и по пристало убивать? Не, не, не ни слово. А, а, а можно показать вашу снасть? Просто? А -а -а. Ну, для, для меня, для подписчиков просто на что вот вообще ловят? Вдом на водохранилище. Если, ну как бы, если вас не задротят. Ага. Ребят, смотрите, на что ловят местные. Скажем, смотрите, местные ага. Удары да бывают, да? Удар и тут же бывает и поджабры ну ты сам покупал или что-то не сам покупал или да. что? Ну делают ее мастер. Лу. Ага. Сам я не Ага. Рыбал. Ну все. Удачной вам рыбалки. Пойду дальше снимать. Спасибо. Спасибо. Ага. Можете ну, показать свою снайс, которую вы там ловите? Ну, просто для своего канала я хочу показать подписчикам, на что, что поклевка была, да или что? О, давайте посмотрим. Ну, а сегодня вообще первый день сегодня. Чучку поймали одну буквально часа забыл а слышали да он что орал или что он кричал мы Сказал. просто взяли с собой немножко разогрева он говорит попался я говорю да ладно что ты врешь он мне говорит короче попался ну-ка можно посмотреть на глаз вот ребят смотрите вот капелька да обычная обычная капелька ну а что как у вас сегодня это клев есть вообще клев сегодня нет колограм 5 есть килограм 5 а можете можно показать рыбу ли нельзя блин неудоб меня давали не жалко ну просто вот так вот момент там просто сейчас сейчас сажу чтобы да да ребят вы не ожидайте просто все снимается вообще просто в реале Просто подошел к рыбаку и снимал вы не против что у вас будет ну, смотреть там много человек ну нет просто некоторым там не нравится там кто-то там что-то светились там совершенно все равно ну клев я как видел что тоже не постоянный, да, везде ищите там рыбу или ну, что-то. Побегали, но в двух лунках прям хорошо. Угу. Вот этой да. Красиво. Ну, мы честно даже на удочку сейчас не разматывали. Мы просто поставили. Давайте посмотрим, что у вообще там говорит ну типа привет она вот. а что берет вообще ну, или что-то ну вот сейчас да, прокатился немножко, и чё? Щас сколько времени-то? Уже два с чем-то, да? Четвертый час, по Четвертый час уже. Ну, в это время обычно ночью. Мелочью. Вот он. Вот. Ну что, привет, да? Когда... Ну ч? Клюёт рыбу, нет? Клюёт! за что клюёт? Да Ну смотри, она нормально уверенно взяла, смотри. Да. Ну это, на это. А мотеля жила ли, чё? Я тройной не вижу. Квадратный квадратный трехцвет. Корешок клюет. Наделушки сразу. Ну как у тебя впечатление от рыбалки? Ну, вот такие рыбалки бывают. Вот такие рыбалки бывают.